Привет! Вы на канале компании АвтоСтронг. Мало того, что в компании АвтоСтронг 200 тысяч отличных запчастей, здесь еще очень много коробок передач, какие хотите автоматические и механические. Прямо сейчас мы разберем ту коробку, которую раз в 10 просили в комментариях. Итак, встречаем. Уникальная коробка от Honda. Компания Honda начала производить свои АКПП в 1970-х годах. В этих АКПП нет планетарных передач. В основе данных автоматов три параллельных вала с шестернями передач, которые переключаются пакетами сцеплений. Компания Дальмер вдохновилась таким решением и создала свою коробку в 90-х годах, которую мы уже к слову, разобрали. Так что Айда в описании. И сегодня мы будем разбирать первую пятиступенчатую АКПП Honda, условно она называется H5. У пятиступенчатых АКПП Honda несколько десятков модификаций, и далеко не все они взаимозаменяемые. У этой коробки модификация МЦТА, предназначена она для установки на автомобиле Honda Accord и Acura TSX с 2003 года. Автоматические трансмиссии Honda очень надежные и долговечные. По электронике в них вообще нет никаких проблем. То есть электроника и блок управления сделаны очень хорошо. Основные проблемы с коробкой начинаются, когда давление Трансмиссионная жидкости отклоняется от нормы. Отклоняется от нормы, оно, когда в масло попадают продукты износа гидротрансформатора. При эксплуатации коробки с убитым гидротрансформатором в масле оказывается алюминиевая стружка. И после этого коробка получает катастрофический износ. Но это очень редкий случай. Также снижение давления масла может быть из-за засорения внутреннего фильтра, тогда коробка начинает пинаться, а затем и вовсе перестает ехать, потому что усилий для сжатия, то есть давления для сжатия фрикционов попросту не хватает. В этом случае надо эвакуировать автомобиль на ремонт, чтобы не получить более дорогостоящих поломок из полицепления. В некоторых случаях, чтобы избавиться от пинков и продлить жизнь данной трансмиссии, можно просто заменить масло. Но если это не помогает, то тогда надо заменить внешние соленоиды, в частности, вот этот парный. Если и это не поможет, то надо разбирать трансмиссию и ремонтировать. Данное АКПП очень чувствительно к качеству масла. Загрязненное масло быстро убивает клапаны соленоидов и каналы гидроблока. В данную АКПП надо заливать ATF Z1, который подлежит замене каждые 60 тысяч километров. Но при замене из поддона удается слить только 3 литра масла. Полный заправочный объем 9 литров. Можно сделать промывку сливая. Масло через шланг обратки и подливая новое. Уровень масла мерится на прогретой коробке. При замене АТФ нужно обязательно поменять внешний масляный фильтр. И будет не лишним его разобрать и посмотреть наличие металлической стружки. Если металлической стружки там будет очень много, то стоит задуматься о ремонте данной КПП. Говорят, что он всегда втыкает нужную передачу. Встречаем, Серега.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 Ранние экземпляры КПП Honda подвержены износу подшипников, которые находятся в задней части ее корпуса. Хотя и в более поздних вариантах данные подшипники могут загудеть уже к двумстам тысячам километров, особенно. Если водитель очень любит летать на высоких скоростях, здесь главное не упустить момент. Гул подшипников хорошо слышен, когда машина стоит и меняются режимы работы трансмиссии. Чтобы заменить эти подшипники, снимать АКПП с автомобиля не надо. Если пропустить первые симптомы, то можно доездиться до износа валов и самой крышки АКПП. То есть изношенный подшипник повредит все контактирующие с ним детали. Такого ракурса КПП похожа на классическую механику. Здесь находятся зубчатые передачи для соединения валов. Но есть, естественно, особенность. Вот здесь находится парковочная шестерня. Вот под такой крышкой спрятано 5 соленоидов. Они вкручены в гидроблок. Гидроблок пока недоступен, потому что находится глубоко в корпусе. Сейчас разберем и все подробно покажем. Трехвальная 5-ступенчатая АКПП Honda соединена с двигателем классическим гидротрансформатором. Муфты его блокировки задействуются на всех передачах в режиме drive, кроме первой, в ручном режиме, на третьей, четвертой и пятой. Гидротрансформатор питается той же гидравлической жидкостью, что и вся АКПП, и может пылить, то есть загрязнять трансмиссионную жидкость фрикционным на тяжелых автомобилях Honda в гидротрансформаторе частенько разрушается игольчатый подшипник. Его иглы попадают на алюминиевое турбинное колесо и откалывают его части, которые попадают в масло и жизненно важные гидравлические узлы и каналы. Механическая часть АКПП Honda состоит из трех валов, на которых находятся шестерни и пакеты сцепления передач переднего хода. То есть всех пяти передач. А задняя передача здесь включается с помощью муфты и вилки, которые приводятся сервоприводом. На первичном валу находится сдвоенный барабан. 4 и 5 передачи. На вторичном валу находится сдвоенный барабан 1 и 3 передачи, а также барабан второй передачи. Между этими валами находится промежуточный вал с парными шестернями для всех передач переднего хода. Также здесь находится шестерня и муфта задней передачи, и также здесь находится парковочная шестерня. Также есть еще вот такой коротенький промежуточный вал и есть еще прямозубая шестерня задней передачи в корпусе. Также в корпусе есть еще несколько подшипников, на которые опираются валы. Так вот, при хреновом масле и очень больших пробегах эти подшипники могут вылететь. Когда они вылетают, то могут разбить посадочные места, и вы очень успешно попадете на корпус. Как мы уже и говорили, гидроблок автомата МЦТА находится в глубине корпуса. На нем установлены 5 шифтовых соленоидов. Также напомним, что три соленоида находятся на корпусе коробки. И вот эти три соленоида управляют линейно жидкостью, которая подается вот к этим трем соленоидам, а также к муфте блокировки гидротрансформатора. Блокировка гидротрансформатора активизируется внутренним шифтовым соленоидом Е, e, а управление степенью, блокировки внешний соленоид А в гидроблоке находится регулятор давления через который проходит входной вал из этого регулятора подается давление на вал которая сжимает фрикционы четвертой и пятой передачи так вот на коробках с большим пробегом которые эксплуатируются с неисправным гидротрансформатором вот эти тефлоновые кольца Царапают борозды во втулке, и из-за этого происходит утечка давления. Коробка буксует на 4-5 передаче. И чтобы решить этот вопрос, надо менять дорогущий корпус регулятора. В нашем случае фрикционные, как и вся коробка, просто в идеальном состоянии. С этими коробками. В принципе, практически ничего не случается. На Хондах и Акурах очень часто ездят гонщики. Так вот, если гонщикам хватит мозгов вовремя приехать на ремонт, почистить гидроблок, решить вопросы с соленоидами и поменять масло, то это спасет их от очень глобальных и дорогих ремонтов. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали действительно по-японски надежную коробку. Серега, резюмируй.